Я сейчас постараюсь их всех продемонстрировать. Эти видеоэффекты, чтобы вы могли посмотреть их в деле. Всего видеоэффектов 34, плюс, плюс 5 дополнительных, которые спрятались в кнопке получить больше. Вот пока я с вами разговаривал, наверняка уже какие-то видеоэффекты вам показал. Плюс в пользу. Хм. <звук> Идем дальше. Их под себя я, честно, сильно в это не вдавался Я на этом регулировал Особо мне не нужно было регулировать